Добрый день. Сегодня хотел бы рассказать, как сделать самому, собственно, ручно вот такой вот почтовый ящик в подъезд. Вот. У меня, так как занимаюсь стройкой, была вот такая вот прямоугольная труба для вентиляции. Вот. Размер, значит, у нее. 50 на 204, ну на метр 50 длина, то есть 60 на 204 миллиметра. Вот. В магазинах ящики посмотрел, те, которые дешевые, там 300-400 рублей, ну какие-то они вообще слабенькие. Те, которые понравились, стоят 3000 и выше, действительно качественные, там может быть за полторы там можно найти. Ну как бы, что-то вот такая труба была, почти готовый ящик. То есть, что я сделал, что мне понадобилось? Болгарка понадобилась, соответственно, вот я в длину вот так вот 35 сантиметров трубы этой отпилил. Отпилил две вот таких вот ну, дно, которое открывается, и крышка. Тоже из этой же трубы, вот так еще кусок отрезал. Вот. И из него вот так выпилил два кусочка длиной он у меня 35 сантиметров вот так вот длина 35 но ну, тут понятно 200 газета где-то 30 высотой вот здесь в верхнем просверлил здесь одно отверстие здесь одно отверстие на 10 см. сверлом и болгаркой аккуратненько вырезал все склеил на супер клей одного маленького тюбика хватило то есть аккуратно наждачкой если немножко неровно отрезаем, идеально ровно тяжело, наждачкой потом кладем наждачку на ровную поверхность, протачиваем эти все детали, чтобы оно лучше, чтобы ровненько было, к чему-то ровному приставляем, чтобы проверить ровность. И потом, когда у нас плоскость ровная, суперклеем намазал, вот здесь вот, и прижал, вот, держится вроде бы нормально. Здесь, значит, нижнюю крышку сделал как магнит у меня вот такой тоже был, мебельный. Тоже его просто на суперклей приклеил к торцу. Здесь металлическая. Я думаю, можно магнит, даже если нет, обычный какой-нибудь взять, приклеить. Сюда какую-нибудь железячку тоже будет. Навеса у меня не было, не стал их покупать. Можно, конечно, металлические тоже навесы приклеить. Вот сначала с внутренней стороны я приклеил. Но как-то она тогда слишком далеко сюда вот выходила. Теперь приклеил... Как бы чтобы снизу не было видно одну с внутренней стороны одну сзади вот так вот как бы. это у меня э, куски натяжного потолка вдвое на суперклей тоже между собой можно какую-то типа пленки какой-то взять я не знаю если у кого-то кожа есть такая вот белая или не белая не обязательно вообще было бы хорошо я думаю кожа будет долго служить можно навесики какие-то придумать, то есть тоже их приклеить на суперклей, думаю, будет держаться предварительно эти навесики, вот, вот эту штуку я тоже предварительно с той стороны хорошенько так поцарапал, чтобы клей лучше держался наждачкой или чем ножичком здесь просверлил вот шесть отверстий, чтобы было почту видно и чтобы закрутить можно было к стене, с той стороны вот тоже Отверстия просверлил получается, вот у меня 4 на 4 дюбелька, я к стене его присверлю потом. Вот такой вот ящик в подъезд, я думаю нормально, как бы без замка, ну можно замок какой-то при большом желании придумать, если сильно, я думаю, нам не обязательно. У нас тут вроде тихий райончик, вот. можно сделать здесь или наискось при большом желании отрезать если на улицу, чтобы вода лучше стекала и как-то шляпу вот эту вот сделать с нахлестом, чтобы точно никуда ничего не затекло и тоже ее может на навесики открывающиеся это если уличный вариант у меня в подъезде будет вот. надеюсь, если кому-то пригодится берите на вооружение то есть из такой вот трубы очень легко сделать вот такой вот, как по мне неплохой вот ящичек получился аккуратненький вот здесь у меня так когда склеилась выступ такой вот как бы она имеет turба небольшой прогиб поэтому по центру как раз удобно чтобы пальцем берем открываем точик закрывается все берите нарушение спасибо за внимание до свидания